Всем привет! Вы слушаете подкаст «Чайник Красова», это выпуск номер 11. И сегодня передачу ведут Александр Головин, Ира Сойна, Константин Кунов и Владимир Блазнецов. Помимо подкастов, общество скептиков регулярно встречается в офлайне. Это происходит в трех городах России – в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. Также 18-19 ноября этого года состоится очередной скептикон, уже четвертый по счету. Если у вас есть желание поддержать нашу деятельность, то вы можете легко это сделать. Также подписывайтесь на наш второй канал, где регулярно проходят онлайн-стримы. Сегодня мы поговорим про ВИЧ-спид и про ВИЧ-диссидентство. Это некоторое повторение уже темы, которая была ранее в нашем подкасте, но сегодня, я думаю, мы как-то углубимся. Рубрику откроет Ирина. Вообще я этой темой заинтересовалась, ну, во-первых, потому что произошли некоторые события, которые, о которых наверняка слышали многие слушатели и здесь присутствующие. Погибли дети в Тюмени, насколько помню, и в Санкт-Петербурге. А две девочки э, из-за того, что родители отказывались их лечить. И это подняло очень большую волну и негодование, и в СМИ были публикации, и даже сделали программу «Пусть говорят». Я ее посмотрела. <с> Надо сказать, что за эту программу Первому каналу нужно поставить огромный жирный плюс, потому что они же умеют дергать ниточки так, чтобы формировать общественное мнение. Да? И они сформировали такую программу, которая давала людям понять, что в диссидентстве это плохо. В общем, началось все с того, что вот произошли эти события, я начала интересоваться темой и наткнулась на ссылку на Times 100 самых влиятельных фотографий, ну что-то в духе от этого. И в числе прочих фотографий там была фо фотография, которая называлась The Face of AIDS, лицо Спида. Если погуглите, это ну, очень эмоциональная фотография, на ней умирающий молодой человек, ему было всего 32 года, звали его Дэвид Керби в окружении семьи, которая с ним прощается, там очень эмоционально показан отец. И эту фотографию использовали в своей рекламной кампании компания, которая производит одежду United Colors of Benetton. Они славятся тем, что очень любят провокационные рекламы. Такой фотографии, такой рекламы они пытались привлечь внимание общественности под вот к этой проблеме и повернуть угол зрения общественности с скажем так, такого блейминга, да, обвинительного какого-то настроения на все-таки какое-то поддерживающее, дать понять людям, что вот, вот как это бывает на самом деле. И у них это получилось через протесты, через объявление бойкотов, этой компании очень все были недовольны, но получилось, и люди начали говорить уже не о ВИЧ, как о болезни, которая достается в наказание. Людям, которые употребляют наркотики, людям, которые гомосексуалы и так далее. Э -э, наверное, можно сказать немножко про историю э -э, всего этого дела, как, как это все развивалось в 1981 году. В клинике Лос-Анджелеса и Сан-Франциско стали поступать очень странные пациенты. Молодые мужчины, внешне никаких признаков, можно так сказать, не подававших да, до этого, стали болеть пневмоцистной пневмонией и саркомой Капош. У них еще обнаружили цитомегалию, что вообще, в принципе, очень странно, потому как эти инфекции, такие как цитомегалия, и пневмоцисты, они в нормальном человеке как бы не развиваются. А, а саркомы и капоши вообще болели только средиземноморские пожилые мужчины. Врачи забили тревогу и начали все это изучать. Выяснилось, что все эти товарищи значит, принадлежат к одной гомосексуальной коммуне на радость всяческим морализаторам и борцам гей-пропаганды и все такое прочее. И тогда гей-движение только начало набирать обороты, они только начинали получать какие-то... Победы и вот такая вот дисподдержка в виде такой вот странной и необъяснимой болезни. Ее назвали Грид гей этот иммунодефицит, и ну, начали изучать. А затем выяснилось, что не только у этих людей находят это заболевание. В группу риска попали люди, которые принимают инъекционные наркотики, гомосексуалы. Гемофилики и внезапно гаитяне Болезнь назвали 4H. Болезнь 4H. Уже в 1982 году стало понятно, что ну, как бы не 4H. Группа людей, которых охватило это заболевание, стала огромной, и в том числе это были гетеросексуальные люди. И тогда уже. Болезнь получила свое название, какой мы знаем сейчас, СПИД. За открытие вируса иммунодефицита, который случился в 83-м году, дали Нобелевскую премию людям. И вот тут уже начинаются интересные вещи. В виде сиденты, утверждают, что первооткрыватели вируса именно дефицита подделали данные и сами в этом признались. Но это такая баечка из разряда «Дарвин отказался от своей теории на смертном одре. Это тоже легко разбивается. Ну, вообще, на самом деле, я не знаю, может, Монтанье, первооткрыватель, может, он и сказал, что он там подделал какие-то данные, может, действительно было но только какая нам разница, если после этого уже много раз было это Включая 1984 ну, да. год, собственно, который случился да. сразу после. Ну, а дальше началась как бы волна, собственно, открытий заново. То есть вирус постоянно переоткрывался, есть куча фотографий. Несмотря на то, что ВИЧ-диссиденты как просто как мантру повторяют друг за другом, совершенно не проверяя данных о том, что ВИЧ никто не видел, ну вот посмотрите фотографии в интернете. Вот они есть. Вот они есть более детальные. Вот они есть еще более детальные. Мы, кстати, в прошлом подкасте говорили, как на это отвечают вич что... Что это монтаж. Или что это... Это что, не просто монтаж. Они это документируют тем, что нет ни одной фотографии ВИЧ до того, пока не появился фотошоп. Я даже не знаю, как на это ответить. Это отодвигание ворот. Ты им говоришь, вот фотография, они тебе говорят, нет, это подделка. Какое вещественное доказательство мы должны предъявить вам, чтобы вас убедило в том, что это вирус есть или нет. Ну вот, есть еще фотографии же не только с электронного микроскопа, есть еще фотографии методом замораживания скалывания. Такое подделать ну, крайне трудно. Я, если честно, не могу представить себе такую технологию, по которой ты сфотографировал лимфоцит методом замораживания скалывания, а потом в фотошопе дорисовал вот эти вот кружочки. Тебе придется объяснить, что такое замораживание скалывания, если ]pointing. ты хочешь, чтобы люди поняли. Это метод, который основан на том, что мы замораживаем образец резко, затем раскалываем его и пыляем сверху платину и углерод. Все это растаивают, органику вычищают и а остается такая пластинка неорганическая с отпечатком. Кстати, вот по поводу виз-диссидентов, ну, я думаю, что мы еще дальше затронем эту тему, а более подробно про эту аргументацию поговорим. Но, на мой взгляд, зачастую аргументация против виз она уходит в пустоту. Во-первых, потому что виз-диссидентов их не так много, в целом. То есть, ну, сторонников гомеопатии намного больше, чем виз а во-вторых, что там, как правило, не разговаривать. Что люди, которые принадлежат к сиденству, они, в принципе, не могут в диалог... У нас был я сейчас тебя... у нас был опыт, я объясню, почему я так говорил, что у нас был опыт. Мы хотели пригласить на, на дебаты позвать какого-нибудь представителя ВИЧ-детства и как бы с ним узнать его аргументацию и как бы рассказать ему. Я написал в четыре организации, из двух мне не ответили, из двух других мне ответили примерно одинаковые письма, что мы знаем, типа что, что в вашей позиции вы будете защищать этих грязных фармакологов. Там было, ну не с матом, но было очень грубо. Они называют людей, которые верят в ВИЧ, ВиЧ-Ортодокс. А, ну, может быть, да, может, что-нибудь такое. Спидюки. Было. Спидюки, да. Ну, что, мол, тут любому адекватному человеку понятно, что все это подделка, разговаривать тут не о чем. Если вы хотите о чем-то разговаривать, вы, значит, хотите просто нас затянуть там какие-то сети, вот, и мы в этом ничем участвовать не будем. В той программе, в которой, пусть говорят, участвовал в том числе некто Морозов небезызвестный Он не пришел, да. не побоялся. Мне неизвестно. Расскажу, как я с ним столкнулся. Этот человек, который помимо другого вот, неадекватного, который меня просто в личку сразу написал с матами, которого я забанил ВКонтакте, это еще один, который у меня в черном списке, единственный. Когда еще давным-давно на заре становления общества скептиков в Санкт-Петербурге у нас была встреча, посвященная ВИЧ-диссидентству, и так случилось, что когда я сделал анонс этой встречи, его каким-то образом нашли ВИЧ-диссиденты. Я такой цели себе не ставил, но они, видимо, как-то мониторят подобные процессы, и вот они перепостили это себе в группу что вот смотрите, в Петербурге там какие-то люди будут встречаться и что-то там про ВИЧ говорить. Зашло такое у них обсуждение в духе ха-ха-ха, ну что-то ну, опять 25, одно и то же, и кто-то там говорит а давайте сходим и вообще всем расскажем. И я им там прям сам в этой группе написал, ребят, приходите. Ну и все, собственно, закончилось тем, что на встречу из них никто не пришел. То есть там было на этой встрече человек 10, наверное, вот, э, тех, кто у нас тогда был постоянными посетителями. Мы обсудили все, что должны были обсудить, и разошлись. После этого я читаю, э, собственно, в соцсетях подобные вещи, что вот этот Морозов, некто, пишет. Ну, сходил я на эту встречу. А, естественно, ничего там такого не было. Опять побалаболили, какие-то гнилые аргументы. В общем, э, пшик и ничего более. Я написал, естественно, комментарий там, Постойте, но вас же там не было? У нас даже аудиозапись. Была, этого кстати, она где-то потерялась. Ну, и меня, естественно, забанили. Самым сам, сам естественным образом тут же я отправился в черный список, но при этом мне еще в личку было написано очень много всего интересного на тему того, какой я человек, и так далее. Ну и вот этот человек, с которым мы косвенно столкнулись, он как раз участвовал да. в этой передаче. А Гордон там не было, кстати? Гордона там не было, что интересно. Забан. Может быть, он пересмотрел свой взгляд уже со временем. Может, там просто гуляет запись по сети, где он говорит, что вич не существует, но мне кажется, это много забег... лет назад было. ну вы забегайте вперед, друзья. ладно, мой. хорошо, давай. я хотела сначала разобрать аргументы обывательские, которые вот не вич-диссидентские, а именно это такая предпосылка, которая может привести к вич диссидентству вообще на самом деле мне не нравится слово диссидент. в любом случае есть более нейтральный термин вич-дениалист. ну отрицательный. Да. одна из причин, по которым, собственно становятся люди, ведь диссидентами, как мне представляется во многом, в том числе это то, что люди не обладают полной информацией о том, как. Все это происходит и как это работает. Вот, допустим, люди уверены, что ВИЧ передается только среди наркоманов, проституток и гомосексуалов. Это такая, такой пережиток тех времен, когда люди были склонны винить вот этих вот зараженных ВИЧ-положительных людей в том, что они получили эту болезнь, что они нечего могло колоться, нечего там спать кем попал и так далее. И сейчас на данный момент это вообще не так, потому что львиная доля заражений происходит именно при гетеросексуальном контакте. Сейчас нужно отказаться от этой модели, что ВИЧ должен ассоциироваться вот именно с такими какими-то грязными слоями населения, потому что спидофобия это тоже очень важный фактор, по которому люди уходят в ездиссиденство. Они думают, что от них отрекутся все, у них на работе наступит полная же. И все, в общем, у них в жизни будет плохо. И не сказать, и... что они не совсем уж и не правы. Ну, ну, да. В смысле, что если Буду многие сказать. узнают о том, что они да. положительные, то у них могут быть проблемы. Вот на той самой программе, пусть говорят, была девочка, зараженная, собственно, и она рассказывала, как после нее подруги мыли хлопки в квартире. Да. да, такое тоже было. Визу не получить, с работы увольняют, детей отбирают. Тоже такое бывает. Вот из этого, наверное, следует еще один миф, что. В группу риска попадают люди, которые не используют презерватив. И при этом у людей есть такой э, стереотип о том, что презерватив не защищает от ВИЧ, Потому что он пористый. Латекс пористый и вич провязать. Вот давайте сейчас немного математики. Вич в размере в диаметре 100 нанометров. Молекула воды 0,2 нанометра. Что будет, если налить презерватив воды? Из него не польется, как из решета. Соответственно, Мой мы делаем из него вообще не польется. Из него вообще не польется. Поэтому мы делаем вывод о том, что молекулу воды он не пропускает. Значит, латекс либо А, он не пористый, либо Б, поры слишком маленькие, либо С, он просто многослойный и поры накладывается на там не пору и так далее. Есть тебе тут придут контраргумент, что вода это за счет поверхностного натяжения там держится. А воздух вот. молекула О 2 Да, еще меньше, чем H2. Вот, вот это именно как раз контраргумент в контраргумент. Это контраргумент, контраргумент. И если презерватив надуть, он точно так же не сдуется. А если издуются, то только через пару-тройку суток. Также люди уверены, что терапия, которую применяют к ВИЧ-инфицированным, она не лечит, а наоборот колечит. И это вот очень часто я слышала о том, что вот, это все терапия. Видите, студенты очень любят этот аргумент, что терапия это яд, и на самом деле люди погибают не от ВИЧ и не спида, а от терапии. Но... Есть даже есть даже такое предположение, что. Сама терапия против ВИЧ приводит к СПИДу. Да, есть. И такое. Все с ног на голову. И это пережиток опять же прошло. И это прекрасно. Вот просто мне кажется, люди, которые производят антиретровирусную терапию, открывают бутылку шампанского каждый раз, когда пополняется список ВИЧ-диссидентов, умерших от СПИДа. Потому что без антиретровирусной терапии по загадочным причинам, хотя они ее не принимают, у них развивается полная симптоматическая картина. Причем самое интересное, что вот опять же к той программе возвращаясь Она с чего вообще возникла эта программа? С того, что женщина обратилась к Первому каналу для того, чтобы ей помогли вернуть ребенка А ребенка отобрали, потому что отказалась лечить У нее был такой аргумент что я взяла трехлетнего ребенка, больного просто весь в коросте, несчастная девочка, больная и все такое прочее. Я ее перестала лечить. Она там пытается юлить, что она ее все-таки лечила, потом это все врач виновата. Но э, суть в том, что вот я отказалась лечить ребенка, и ребенок стал здоров. Внезапно у нее... Ногти стали здоровые, ребенок прекрасно себя чувствовал, а вот сейчас, когда ее забрали в детдом и начали снова лечить, она ее снимала на камеру, показывала руки в сыпи, там, ногти отваливающиеся, и вот говорит, что это последствия терапии. Не знаю, как с такими людьми разговаривать, потому что тут вряд ли что-то можно будет делать. И вот этот вот аргумент о том, что терапия не лечит, а калечит, это на самом деле пережиток прошлого, когда антиретровирусная терапия только начинала становиться. И в то время действительно применяли очень жесткие препараты и противораковые, которые серьезно ухудшали положение этих людей. И еще какие-то другие. В общем, да. А сейчас уже гораздо комплексный подход. К этому терапия, которую сейчас применяют к ВИЧ-инфицированным людям, она не ведет к никаким Обочным эффектом, за исключением редких случаев гиперчувствительности. Один такой тоже самый интересный аргумент, на мой взгляд, это даже не аргумент, это скорее заблуждение людей, которое может привести к тому, что они уйдут в этот лагерь, это то, что ВИЧ это приговор. У людей ввиду нехватки информации существует такой стереотип о том, что если ты болен ВИЧ, если у тебя есть этот вирус, то это все, Это крах всего на свете. Наверняка помните рекламы да, с 90-х годов, когда Молодой, красивый человек, такой парень, приходит в больницу, ему вручают диагноз, начинает играть музыка грустная, плачет старушка-мать, и он понимает, что вот через там 5-7 лет он умрет в страшных мучениях и не при самых приятных обстоятельствах. У людей вот это стереотип, а им никто не говорит о том, что это не так. Сейчас, на данный момент, люди с ВИЧ живут прекрасной жизнью, полноценной, если они, конечно, терапию принимают. И даже рожают здоровых детей. И последнее исследование, которое вообще вынесло мне мозг, перевернуло мои представления об этом. Недавно было показано, что ВИЧ-инфицированные люди, некоторые, в среднем, живут на пять лет дольше, чем неинфицированные. И я предполагаю, потому что больше внимания к своему здоровью. Элементарно. Они просто ходят к врачам, регулярно наблюдаются, зачастую отказываются от вредных привычек, начинают заниматься спортом, начинают за собой следить. И это приводит к тому, что в купе с антиретровирусной терапией они живут дольше, чем лечат отрицательные люди. Это не значит, что жизнь СВИЧ становится лучше. Она по-прежнему становится ну, как бы, с ограничениями какими-то, да, ты должен принимать таблетки регулярно. Но вот, такая, вот такой вот интересный факт. Я думаю, не стоит разбирать такие совсем дикие аргументы, как ВИЧ никто не видел, да, ВИЧ никто не выделял. Выделяли много раз, это сейчас не, не бином Ньютона, это очень рутинная процедура. Мне бы хотелось поговорить, на самом деле, о вот, одном из социологическом исследований. Исследование, чуть ли не первое в России, по ВИЧ-диссидентам, провели его в высшей школе экономики. И я читала интервью одного из создателей, Петр Мейлакс, его, кстати, тоже позвали на путь говорят». По, ну, еще поговорим, да? говорят, да? Потому что да. я вот открыл э, группу вич и тут запасили это видео, и тут комментарии. Ну, думаю, Ой. попозже Вот, если честно, читать группы ВИЧ-отрицателей, это очень больно, потому что я вот как раз встретила пост про девочку из Санкт-Петербурга, и там вич яростно доказывали, что выяснилось, внимание, что девочка умерла-то не от СПИДа, а от рака. И вот людям не объяснить, что люди, которые заражены ВИЧ и болеют СПИДом, они умирают не от СПИДа, а от опротонистических инфекций, которые сопутствуют, собственно, с самой инфекцией. Вообще, на самом деле, мне тоже еще не нравится, когда говорят, что ВИЧ убивает иммунитет. Он его не убивает, в том-то и всё дело, он его дезрегулирует. Иммунитет — это настолько тонкая вещь, и у нее настолько тонкая настройка, что ВИЧ, он просто вносит полнейший хаос в, в этот оркестр, и за этот счет, собственно, и от раковых заболеваний человек остается незащищенным. Ну, если сравнивать с оркестром, то я бы сказал, что он не убивает оркестр и не хаос приносит, Он просто выкашивает всех барабанщиков, которые ритм оркестра да. задают. Да, я Или я... дирижеров, кто там это делает. Да, абсолютно точно. И провели исследование в высшей школе экономики. Они в течение восьми месяцев мониторили группы, вот эти самые ВКонтакте, героические люди. И проводили интервью с вич-диссидентами. и выяснилось очень интересная вещь для меня вообще совершенно не очевидная вот как по вашему мнению какие люди приходят в вич-диссидентство, и которые верят в вот в эти теории заговоров ну наверняка какие-нибудь там фрики да которым. ну вот это то о чем ты говорил что вообще отбитые наглухо никому ничего не докажешь и все такое я прочее. у меня есть доказательства я и предъявлю их чуть позже это уже следствие это научное исследование да и выяснилось что на самом деле приходят в виде сиденства не такие люди они такими там становятся они такими там становятся а такие люди туда приходят вот как человеку ставят диагноз понятное дело что в виде сидентах сидят и отрицательные люди которые по статусу отрицательные но обычно это происходит так приходит человек в клинику ему ставят вич плюс и он хочет узнать о своей болезни больше потому что мы помним что сидит стереотип да о том что я через пять лет умру в грязи и мучениях он приходит к врачу и говорит врач объясни мне что со мной происходит почему я чувствую себя хорошо я... У меня все нормально. А врач ему не объясняет э, то, что должен объяснить. Он говорит: Иди, я сам тебя лучше знаю, лечись и не задавай лишних вопросов. И это так обычно происходит. И человек остается со своими вопросами и несет их в интернет. А в интернете сидят вот эти товарищи, и он не спрашивает, чуваки. Поделитесь опытом. У меня почему-то все хорошо. Я себя нормально чувствую. У меня все норм. В чем проблема? И ему выдают вот это заветное вичато-миф. И уже после того, как это случилось, человек натягивает салон на глобус, начинается теории заговора и все такое прочее. А вот эта девушка, которая, спустя говорят, она рассказывала о том, что ее в свое время, когда она пошла проверяться, очень насторожила. Она, она была ведь диссиденткой, потом ушла из этого движения. Она сказала, что когда ее проверяли. Ее очень насторожило, что невозможно сдать этот анализ без паспорта. Я уж не знаю, почему у них там в городе такая была, такой был прикол, но сейчас это можно сделать без паспорта анонимно можно сдать тест. Ей почему-то все говорили, что нельзя, что везде с паспортом, в спеццентре с паспортом. Поправьте, если я ошибаюсь, сейчас даже можно какие-то комплекты в аптеке купить, по-моему, типа как ты на беременность, только ты кровь берешь. Я, не... я... я не видела, если не? честно, нет, не видела. Все-таки это такой ну, довольно сложный анализ. Если у тебя подтверждается ВИЧ на иммуноферментном анализе, тебя отправляют на ПЦР, а уже ПЦР самому ты не поставишь. На не, на ну ПЦР понятно, но там какой-то примитивный тест вроде. Вообще, я, ну, представляется, что какой-то набор для какого-нибудь иммуноблота... Да, да, да, Вполне да. можно купить да. и, наверное, такие есть. Просто я не уверен, что они вот так вот распространены в аптеках и про них ну, явно рекламу по телеку не круть. Где-то, может, я, и есть. Я, я, уверен, ну, я, я не из воздуха эту взял, где ты прочитал? Ну, а, чисто технически никаких преград вроде бы нет. Ну да, чисто технически можно это сделать. И вот это вот девушку навело на мысль, что что-то здесь не так, очень странно, да, но тем не менее вот такое вот исследование интересное. А можешь рассказать? Я не думаю, что мы вот смотрели, пусть говорят. Я посмотрела. А, да. Ну, а что там были за гости и в интегр... Говоришь, типа, вот им нужно поставить плюс для того, что они как-то правильно смотрели проблему. Что там были за гости и в, ком суж... и в каком ключе велось обсуждение. Потому что я буквально вот только что открыл группу ВИЧ-диссидентов, Я нашел, естественно, туда запасти это видео. Я почитал комментарии. И комментарии там в духе того, что, типа, да, там, наши им показали, донесли правду матку с, с экрана. Но там люди считают, что а, их точку зрения высказали правильно. Немножко так издалека зайду, да? «Пусть говорят» — это такая очень передача, которая умеет манипулировать общественным мнением. Очень умеет. И она может одну и ту же сферическую в вакууме проблему подать как с одной стороны, так и с противоположно с другой. Вот вообще совершенно. Так случилось, например, с девушкой по имени Настя Шпагина. Это бьюти-блогер, типа, и ей там, ну, был большой скандал, она пошла делать ринопластику, ей испортили нос, она пошла на «Пусть говорят», и программа почему-то по какой-то необъяснимой причине вывернула все так, что она сама виновата в том, что ей испортили нос, хотя на самом деле как бы это не так. И здесь такая же история. Они могли взять вот эту сферическую в вакууме проблему визи и повернуть ее в сторону визи диссидентов. Тут же играет роль все: монтаж, приглашенные гости, приглашенные эксперты, то, как эти эксперты себя ведут, кто кто громче кричит, какие гости громче там машут руками. Сильнее. Как это на как это все модерируется, как ведет себя ведущий. Ведущий был абсолютно агрессивно настроен к ВИЧ-диссидентам. Какие были гости? Пригласили женщину, которая пыталась вернуть ребенка. Пригласили Морозова из весь диссидентов. И это все. Это вот оголтевые ВИЧ-диссиденты. Из бывших ВИЧ-диссидентов была одна девушка. И пригласили трех человек с ВИЧ-статусом положительным, которые не диссиденты. А, специалистов, да, Специалисты были, была Малышева что на самом деле, вот, как, бы, как бы смешно это не звучало, ребят, эта женщина была абсолютно раздавлена. В плане ну, морально, да, как-то психологически ей было тяжело, она пыталась защититься, она, ну, как-то не защититься, она смеялась вот так вот, ну, нервозно, да, но было видно, что человеку очень плохо и больно осознавать, что вот такие люди вообще существуют, как Морозов, например. Был профессор, я, если честно, не запомнила ни имени, ни звания, но был профессор. Был Петр Мейлохс, тот самый, который социолог из вышки. И вообще надо сказать, что вообще все эксперты были ВИЧ-ортодоксами. вич, вич комьюнити представляла двое человек. Тетка, которая пытается вернуть ребенка, и Морозов. Нет, и вот Их как... постоянно затыкали. Вот постоянно. Им вообще не давали слова. Если, если тебя сейчас послушать, получается, что хорошая тактика в общении с вич это не общаться с вишдисидентами. Это пригласить их на затыкать. чтобы как? они сидели для мебели в качестве мальчиков для битья. Вот поэтому я и поставила, как бы, такой мысленный лайк этой программе, потому что понятное дело, что можно было бы повернуть это в сторону лидеров диссидентства да, и начать давать им слово. Но этого не сделали. И там такая очень мутная, непонятная история с этой женщиной. Она пытается вернуть ребенка, уверяет, что на самом деле во всем виноват врач, и что девочку она лечила. И, и хочет продолжать лечить дальше, просто дайте мне другие лекарства, но при, этом свидетель... да. но при этом есть свидетельство о том, что она эти таблетки прятала, непонятно ничего, и разбираться будет Следственный комитет, это понятное дело, но как это все вывернули, и с какой вот изнанки это подали, это в каком-то смысле сформировало общественное мнение, что в виде сиденства это плохо и туфта. Ну, здесь не удивительно, что Первый канал так поступил, потому что эта тема слишком очень видна. То есть это даже не гомеопатия, потому что у них были передачи на гомеопатию, и там они, и там были и в кавычках эксперты по гомеопатии, и там ведущий более держ, держался, держалась такой типа, а может лечь, а может нет, а может наука всего не знает, но здесь просто гомеопатия не вредит Прикинь. сама по себе, сама по себе. Если ты просто наглотаешь сахарных шариков, тебе там особо плохо не станет, если ты ну, не диабетик и не да. сожрёшь ну, слишком ты много. Просто наглотаешься сахарных шариков, это не гомеопатия. Гомеопатия, если ты веришь, что ты этим вылечился. Да, ну и, да. А это вредит. Но не так сильно, как видишь, диссидентство. Вот и поэтому здесь э, я не сильно удивлен, что они занят такую позицию, потому что их бы никто по головке не погладил бы, в том числе и Минздрав, и... если бы первый канал бы. Это не мешало занять позицию э, на стороне того, что самоубийством детей виноваты компьютерные игры и синяки. Я не утверждаю, что это крутая программа, ее нужно как бы смотреть. Но вот в этом случае было интересно наблюдать, как Да, нет, Формировал. там все время интересно наблюдать. Ну, не всегда. Пять программ по диамантушурить мы были неинтересны. Ты их все пять посмотрел? Мы это вырежем из записи. На самом деле я очень хочу порекомендовать всем присутствующим и слушающим один живой журнал. Я наткнулась на блог в живом журнале человека по имени Егор Воронин. Это ученый, который уже 20 лет изучает, собственно, ВИЧ в лабораторных условиях и в каких-то социологических, видимо, исследованиях, если я все правильно понимаю. У него активный ЖЖ, то есть он туда добавляет регулярные записи, и там можно найти информацию просто в гигантских количествах. Там от статистики мировой по заболеваемости до молекулярных механизмов. В числе прочего, этот человек занимается тем, что разбивает аргументы весь диссидентов, прям посты, он выкладывает посты, под, не, под эти посты приходят весь диссиденты, начинается жесткая дискуссия, и смотреть на то, как красиво он размазывает эти аргументы, ну, это просто как глоток свежего воздуха рациональности. Вот если можно так сказать. Минутка рекламы. Ну, я у него спросила, в принципе, он, кстати, общается с людьми, то есть, если вы ему напишите, если у вас есть какие-то вопросы, он может совершенно спокойно, там, через пару часов вам ответить. И я у него спросила, вы не против, если я о вас буду говорить? Он сказал, конечно, конечно. И поговаривают, что, возможно, этот Человек будет писать научно-популярную книгу про ВИЧ, и это вдвойне хорошо, потому что я считаю, что такой книги очень не хватает. Из группы ВИЧ-иссидентов комментарии про Малышеву к этой передаче пусть говорят: речь идет, видимо, про девушку, которая хочет вернуть ребенка. Потому что бедная женщина, куда там ей переть против фармацевтической мафии? Малышева, какая же ты проплаченная крыса? Один-один-один. Гореть тебе в аду. Я вот тоже читаю эти комментарии. Мне больше всего понравилось. Пока следующий кто за то, что спит, существует, он тупой и неграмотней. No, no, no. У меня такой вопрос провокационный, ты анонсировала себя как адвокат от дьявола, я тебе немножечко опережу. Хорошо. Вот мы говорим, значит, спид, спит, дениалисты это плохо, особенно, когда они родители ВИЧ-положительных детей. Хорошо, если родители не лечат детей, не дают им терапии при ВИЧ-положительном статусе, дети умрут, ну, где с вероятностью близко к 100%. Ну, в смысле, они и так умрут, конечно, но на 70 лет раньше. Хорошо, здесь близко к единице, вероятно. Окей, а, допустим, родители отрицают еще что-нибудь допустим они отрицают рак да есть раковые гениалисты которые говорят что рак это грибок и так далее ну, я так себе онколог примерно такой же как и иммунолог собственно говоря ну я предполагаю что шансы спонтанной ремиссии рака наверное все таки выше чем спонтанной ремиссии печа и можно предположить что процент выживаемости детей у таких родителей должен быть выше может нет не знаю дальше если снижать дальше вероятность смерти ребенка от действий родителей например прививки и вот тут уже возникают различные мнения. То есть уже не только фрики говорят о том, что родители должны иметь право и не делать этого. Ну, если то есть в каких-то странах принимают законы о том, что родители обязаны, а если нет, то там либо детей не берут в какие-то учреждения, типа там детских садов, школ. Либо даже штрафы, либо даже могут детей забрать. Вот. Ну, у нас пока такой практики нет, и даже наоборот, там, в средствах массовой информации проходят материалы о том, что прививки зло. Окей. Продолжаем, значит, снижать опасность для детей. Например, есть исследования, показывающее, что вероятность суицида растет с депривацией доступа к интернету. То есть ребенок, подросток особенно во время там, подросткового периода, имеющий доступ к интернету, социальным сетям и так далее, с меньшей вероятностью покончить с собой. То есть родители, которые а, запрещают ребенку доступ к интернету, ограничивают его в пользовании социальными сетями, повышают вероятность его суицида. Вот где в этой шкале находится та граница, после которой мы говорим, нет, значит, вот настолько повышать вероятность смерти ребенка вы не имеете права. Вот где, вот на уровне прививок, или на уровне рака гениализма и онкологического, или на, на уровне ВИЧ-дениализма, или на уровне социальных сетей, или где? Или мы вообще говорим, что родители не имеют права делать чего-то, что может хоть как-то навредить ребенку. Ну тогда, простите, мы у всех должны это отобразить. Или мы говорим, что родители имеют право все что угодно делать с детьми. Но тогда какие у нас претензии к ВИЧ-дениалистам? Ну вот ваше мнение, где эта граница проходит? Сложно. — Хороший вопрос. — С границами всегда проблема. — да. Я предлагаю ее произвольно провести в каком-нибудь месте и не париться. — Вопрос в каком? — Ну, где-то на уровне прививок, мне кажется. Потому что ее там обычно не проводят вообще-то. — что касается физического здоровья, ты имеешь в виду? — Суэтит — это вполне физическое здоровье. — Ну, тут обусловленное каким-то психологическим вещанием. Хороший вопрос, блин. У меня нет на него ответа. И, наверное, ни у кого нет, но точно так же если так вот разобраться, это софизм, конечно, чистой воды. Почему? Ну, ты говоришь, вот этот родитель повысил опасность там, для своего ребенка вот настолько-то, а этот настолько же, только чуть-чуть больше. Ну, да, И да. у одного мы не отберем ребенка, а у второго отберем. Так это, что это где софизм-то? Софизм, это ну, со софизм ну, как, это как про лысого человека или про недостроенный дом. Не знаешь, да, вот стоит дом кирпичный, ну, я из него вытащил один кирпич. Это все еще дом? Дом. Вытащил второй кирпич, все еще дом? Дом. Да, вот да. Так, После какого кирпича да, ты скажешь, это, что это не это, дом? Это, это, это не софизм, это... Важный методический вопрос, где мы проводим границы? Я говорю, мы ее проведем произвольно. И в каждом конкретном случае рядом с границей будем разбираться прицельнее. А если ну, случай от границы отстоит настолько вопиющий, как в случае с ВИЧ-диссидентством, например... Ну, в моем понимании, это бы еще отклонение. А, я придумал 100% это Ребенка еще можно не кормить, а он точно помрет. Ну, вот в этом случае мы бы сказали, что, наверное, его нужно забрать у таких родителей. Ну, так они такие забирают. Ну, вот. С ВИЧ-диссидентством, конечно, дениализмом все несколько сложнее. Ну, с тобой все понятно, а вы что скажете? То есть если мы говорим про э, очевидные случаи, когда гора кирпичей – это не дом. То есть нам очевидно, что это не дом. Вот. И в этом случае э, можно констатировать, что это не дом. Нам не нужно разбираться, в какой именно момент это перестало быть домом. Сейчас это явно не дом. Если мы говорим про очевидные случаи, то с ними особых проблем нет. А пытаться проведить, вот, вот, брать и искать, вот где же мы пройдем вот, границу таким критерием, это важно, когда речь идет о каком-то конкретном случае. есть конкретный случай, с которым сложно. Из реальности не могу сейчас такого придумать, но вот с прививком, например, возьмем что. Прививка от гриппа. Ну подожди, при... нет, это не а прививка просто гриппа. прививки. Просто э, семья, э, которая не делает ребенку прививки. Сейчас этого ребенка из семьи не забирают и не заставляют там в Россию. Россию. Ну, в России. Мы сейчас говорим про Россию, У -у -у. так уж так получилось, что мы тут живем. Хорошо это или плохо, нужно отбирать или не нужно отбирать. Имеет ли право эти родители не делать прививок к ребенку или нет. Это пограничный случай сейчас, на мой взгляд. И... Но я бы в данном случае сказал, что не нужно отбирать. Потому что вероятность того, что ребенок заболеет какой-то из вот этих вот болезней, от которых прививают, она существует, но она ниже чем ну намного ниже, чем вероятность того, что ВИЧ-инфицированный ребенок умрет без лечения. Но на мой взгляд, здесь не очень важен вопрос границы. Вот, в обсуждении ВИЧ-диссидентов обсуждать границы э, не особо имеет смысл, потому что ВИЧ-диссидентство совершенно явно находится в очень определенной э, стороне спектра. Имеет. Знаешь почему? Вот я сейчас расскажу. Опять про это несчастный путь говорят, ребята, извините. Там просто разбирали очень нетривиальный случай. Эта женщина уверяет, что она ребенка лечила эти годы, пока девочка у нее была. Потом она взяла, потом, я уж не знаю, как так получилось, что она не интересовалась этими лекарствами, которые ей дают, ну, в общем... Она взяла инструкцию от лекарства и увидела там следующий момент. В инструкции сказано, что если существуют у симптомы, после того, как ребенок принимает лекарство, у него проявляются симптомы А, B и С, то нужно немедленно прекратить прием этого лекарства, потому что это проявление гиперчувствительности. И женщина начала замечать за ребенком, что у нее появляются симптомы А, Б и С. И она пошла к врачу, лечащему, и сказала, «Врач, помоги, вот такая вот ситуация». На что, как она уверяет врач, ей сказала, Спокойно, я знаю лучше то, о чем я говорила, да, что врачи не пытаются информировать людей. Женщина обвиняет врача в том, что она не поменяла терапию. Подожди, так у нее отняли ребенка? Ребенку не отняли. Вот это очень интересная ситуация, потому что, насколько я знаю, у нас не отбирают ВИЧ-положительных ну, ВИЧ детей, которых не речат. Но, собственно, вот с того, чего мы начали подкаст, И со смертей. У нас есть статья о неоказании. Э, Оставление в опасности. Оставление в опасности. У нас же закрывают дела, то есть вот ну, подали в суд на женщину, которой э, умер, умерла дочь, потому что ее не лечили, и дело закрыли. И второй случай, когда там в семье священников умерла девочка, а, потому что ее не лечили, дело вообще не было. А тут как, ситуация такая, что у нее отобрали ребенка по той же причине, но ну, из-за которой в других случаях не отбирали. Ну, просто мне кажется, что это, этим разные люди занимаются. Одно дело, если ребенок уже умер, это занимается следственный комитет, да, то просто преступление. И следственному комитету глубоко до балды, в общем, ему найти какую-то там... Справку ему принесут, что ребенок умер не от СПИДа, а он всегда умер не от СПИДа, как вот уже уговорилось. ну и как бы ладно, дела нету, да, Нет. А когда ребенок еще жив, этим занимаются какие-нибудь службы опеки, которые за ребенка пытаются защитить, скорее всего. Да, именно так. отобрала это службу опеки ребенка. Врач, которая лечила девочку поняла по анализам, что лечение не проводится, вирусная нагрузка растет и обратилась в органы опеки. А те уже ребенка отобрали и начали лечить. И вот женщина вот это уверяет, что так как ее начали лечить снова, у ребенка опять возникли вот эти симптомы. Но это уже клиника. И при этом... Нет, а почему нет? Действительно, может быть какая-нибудь побочка. Все-таки мы говорим о достаточно тяжелых лекарствах. Я не знаю. Нет, всё Конечно, нынешняя терапия ⁇ это не то, что было 20 лет назад, никто не спорит, но это все равно тяжелое лекарство, это тебе не от отревничка покапать. Вот, поэтому там могут быть побочки, могут быть гиперчувствительность, и вопрос опасности большей для здоровья при приеме или отказа от приема или снижения дозировки, это скорее медицинский вопрос. В общем, общество скептиков докатилось до обсуждения выпусков, пусть говорят. Да, есть такое. Это все из-за меня, ребят. простите. Ой, С. Один из таких вопросов, который я бы хотела поднять на последний, это как бороться с этим? Что, что делать? Ну, мы поднимали этот вопрос на прошлом подкасте, и мы вроде бы особо ни к чему не пришли, потому что я все еще не вижу для себя вариантов, как можно дискутировать с людьми, у которых документация строится вокруг того, что спит это вообще. Во-первых, его нет, а во-вторых, его придумали масоны. Ну, не масоны, а спецслужбы. спецслужбы. Мас масоны я только что прочитал. Вот я взял сейчас YouTube, открыл комментарии и посмотрел. Масоны... Ну, это же год да? Мне их так жалко. С двумя S. Это масоны. Ну, про масонство это вообще, типа, отбитые. А вот есть люди, которые уверяют, что это все в лабораториях, в подвалах спецслужб. Ну, я могу сказать, что делать, потому что с последнего раза когда мы про это говорили, много чего произошло именно в научном смысле. Да, вот социологи из высшей школы экономики, московской, они занялись проблемой, и они сделали научные исследования, выяснили причины, по которым люди приходят в это движение. А так как теперь мы знаем причины, мы можем работать над их решением. Это были питерские собственно. Питерские. Так, а и что делать? Первопричина в том, что существует недостаток информации, доступной информации по ВИЧ. И отсутствуют каналы, которые эту информацию бы предоставляли. То есть нет способа, если ты внезапно узнаешь, что ты ВИЧ-инфицирован, да, ВИЧ+, плюс, то у тебя нет способа узнать об этом подробнее. Ты не можешь обратиться к врачу, он работает на полторы ставки, ему некогда с тобой разговаривать. Ты идешь в интернет, а в интернете известно что. Ты сразу попадаешь в очень интересную среду, потому что если вы ВИЧ в Гугле, то далеко не самая последняя ссылка будет про то, что ВИЧ нет. Поэтому что нужно, так это... Ну, либо создавать информацию, либо раскручивать ту, которая уже есть. Налаживать каналы связи. Слушай, ну, вот по поводу интернета у меня вопрос лично. что я как-то э, общался с э, трансгендером, да, получается. И он мне рассказывал интересную штуку. В э, России, ну, по крайней мере, на тот момент специалистов, там, эндокринологов, хирургов и так далее, по этой области раз-два я общался. И те плохие, ну, по его словам. И поэтому все те, кто хочет сменить пол физически, э, ездят куда-то возвращаются сюда и встают на учет, а, э, встают на учет для галочки, просто чтобы у них было, что они стоят на учете, они могли подтвердить документами, что они сменили пол. А, и при этом приходят к врачи. Значит, говорят типа вот такие дела, она им что-то прописывает, они вежливо кивают, выходят и выкидывают эти рецепты начисто, и в интернете как-то объединяются, у них там свое сообщество, они это обсуждают, и у них там дозировки, гормоны, соотношения с какими-то даже чуть ли не генетическими факторами. Они, блин, своим комьюнити это все разбирают. Внезапно интернет позволяет этим людям получить более адекватную медицинскую информацию, научно обоснованную и так далее. Почему мы говорим сейчас о том, что человек идет в интернет, но становится личным дениалистом Это же вопрос не интернета, это же вопрос того, что он выбирает из интернета. Ну да. На самом деле хороший пример. То есть можно, в принципе, отнестись философски к существованию самой проблемы и сказать, что ну, это только одна часть спектра. да. Допустим, это такой побочный эффект каких-то социальных отношений и наличия свободного доступа к информации. Любой причем. Но можно подождать, и эта проблема сама как-то утрещаться, например, в ту или иную сторону. Или Ну что ты тут сделаешь? Создавать информацию альтернативную, создавать площадки, на которых можно разговаривать людям. Но они уже существуют, в общем-то, да, подобные места, где можно поговорить про вещи не с позиции, что это заговор масонов-рептилоидов, а с позиции более официальной науки. Более официальной науки. Более официальной науки, да. Это не случайно. Ну мне кажется, что этого не звучит, не знаю, от вас. Я как-то озвучу, что... У нас есть, по крайней мере, ну вот если говорить о России, ну и в какой-то степени в мире тоже есть, но мне кажется, в России больше, чем в некоторых странах. Проблема с наукой как брендом. То есть мы говорим научные данные, и для огромного количества людей это не значит вообще ничего, и для большого количества людей это еще скорее отрицательный да. маркер. какие-то ученые тупые что-то, вот у меня есть знакомая баба Дуся, которая знает лучше. Вот проблема того, что у нас бренд науки, да, как не такой знак качества информации, он в значительной степени нивелирован, он в значительной степени дискредитирован, что под брендом науки у нас вещают, в том числе через тех же массовых СМИ государственных, в том числе какая-то невероятная чушь, какие-нибудь Горяевы с волновым геном, какая-нибудь телегония, что у нас рассказывают э, на серьезных, значит, с серьезным выражением лица рассказывают, что наука доказывает какие-нибудь религиозные идеи. Тем более, что сейчас теология наука. Да, тем более, теология стала наукой. То есть это все дискредитирует науку как бренд. Мне кажется, что вич-диссидентство, онкодиссидентство, гомеопатия, все вот это вот, это Привки. прививки, да, борцуны с прививками, что это все как грибы после дождя, они из одной грибницы выросли. Что это все именно вот это вот дискредитация науки и популяризация магического, мистического мышления, основанного в большей степени на вере, чем на размышлении, в большей степени на доверии, чем на критике. Поэтому мы можем, распространять информацию о ВИЧе, о, о способах передачи, Можем популяризировать э, статистические данные о том, что на сегодняшний день гомосексуальная э, там, часть населения вносит какой-то мизерный совершенно вклад в распространение инфекции и, в общем, не является существенным фактором в, в вопросе ее развития. А, например, православие, запрещающее секс-просвет в школах, является, но без фундаментального разделения, без фундаментального понимания того, что есть научные данные и ненаучные, и научные данные это данные, которые, ну, хоть как-то соотносятся с реальностью, можно предъявлять к науке вопросы, претензии, но они хотя бы соотносятся с реальностью, хоть с какими-то поправками, а научные данные могут вообще никак не соотноситься. Без этого вся эта работа, она, ну, будет очень крайне низкий КПД. С одной стороны, видишь с детства опасно, с другой стороны, оно не такое большое количество людей себя включает в движение. 15 тысяч человек в группе. Это не такое большое движение. Ну, это это больш... В обществе скептиков 16 тысяч человек. Большой процент от ВИЧ-положительного сообщества. Ну то есть, у ну, вот это я, кстати, не знаю. Но действительно, это большой процент, значимый процент от всех ВИЧ-инфицированных людей в России. Ну, вот И И в, считают, что в России тысяч... сейчас зарегистрировано более миллиона ВИЧ-положительных людей. 15 тысяч в резистентов. Ну так в одной группе. В одной. Так, это сам, но ну, в других группах меньше тысячи. Так это только группа ВКонтакте. А сколько еще? Ну, можно предположить, но... Ну, Нет, на самом деле, давайте... Давайте не будем делать вид, что это настолько крупная проблема, да, потому что в автомобильных авариях погибает, конечно, колоссально больше народу. И Нет, все еще не пристегивается на заднем сиденье. Проблема в том, что с автомобильными авариями ни у кого не возникает вопроса. Все согласны, что в автомобильных авариях люди гибнут. Это связано с конкретными факторами. Там можно спорить о том, больше пользы или больше вреда приносит пристегивание ремнем безопасности, потому что есть ситуации, когда люди погибают из-за ремня безопасности. Но то, что в принципе это проблема и надо его как-то решать, никто не спорит. Ну вот не найдется наверное, ни одного долбанутого фрика, который скажет, ДТП это не проблема. Я с тобой согласен, что. И что его придумали массоны. Да, и что его придумали массоны. Я с тобой согласен, что в общем-то одна из основных проблем. Да вот как ты обозначил, если повышать доверие к науке то это решит многие проблемы, возможно, и это в том числе. И про это мы рассказывали в нашем предыдущем подкасте. А за два подкаста мы рассказывали про линии безопасности, так что видите, слушайте. И вторая тема нашего сегодняшнего подкаста, уже традиционная, дискуссионная какая-то. Сегодня я предлагаю поговорить о такой теме, как эксперты и «Экспертное мнение». В сегодняшнем мире очень многие люди ведут себя с позиции эксперта, то есть они говорят, что я знаю, как это работает, я знаю, как это происходит, сейчас я вам расскажу. Их приглашают на телевидение, на всякие программы в духе «пусть говорят», они выражают свое экспертное мнение и мы им верим или не верим. Раньше, ну и сейчас, наверное, есть такая влажная мечта Академии наук, да, что только она имеет монополию на экспертное мнение в каких-то научных вопросах и вот, значит, вы там лекторий организуете, да? По медицине, ну, смотрите, пишите обращение в Академию наук. Оттуда вам приходит ответ, что да, у нас есть человек, мы его вам делегируем. Все, что он скажет, это официальная позиция Академии и ничего более. И вот он эксперт, выражает экспертное свое мнение, и мы с ним согласны. Что, естественно, ну, в, ре... в рамках реалий невозможно и не происходит, и никуда же даже в голову такое не придет, если вы такое письмо в Академию наук напишете, вам пальцем у виска покрутит. Но что же происходит? Появилась огромная послойка людей, которые считают себя вправе говорить о чем-то с уверенностью, с позиции эксперта, при этом не являясь там, кандидатами наук, докторами наук, профессорами, доцентами и вообще никак с академией не связанными. Ну, вот, например, в обществе скептиков такое часто. Вот Я, например, я не кандидат, не доктор, не профессор, не академик, но при этом почему-то считаю себя вправе рассуждать на какие-то вещи там, медицинские, биологические и многие другие. Если бы мне дали возможность, я бы и про теорию большого взрыва мог бы что-нибудь рассказать, например, и при этом считал бы себя вправе так делать. Более того, у тебя следующая тема в лектории никак с твоей прямой специализацией не связана. Вообще, конечно, никак, так? абсолютно. То есть, да и у меня нет уже прямой специализации, так как имнологией я больше не занимаюсь, так ну, не Есть люди, которые считают себя экспертами, мы к ним прислушиваемся, при этом регалии в рамках каких-то академических званий нам не интересно. Даже более того, я скоро буду выступать на одной конференции. и Там, помимо меня, будут еще два лектора, и один из них Доктор биологических наук И вот я как увидел, что там доктор биологических наук Я, сейчас напрягся Это даже, ну, такой обратный эффект, да Ты смотришь, человек доктор наук А значит что? Значит у него какая-то зашоренность Он принадлежит академии, значит он, скорее всего, старый У него, вероятно, какие-то очень странные взгляды на жизнь И вообще неизвестно, что он скажет Вот вы бы что предпочли, кстати Чтобы вашего ребенка в школе учил Обычный учитель, который вот Закончил там педагогический вуз да, И никаких степеней не имеет Либо доктор биологических наук По биологии, например Смотри, биологии? Да, биологии. Меня вот учил э, кандидат юридических наук, была учительница по праву. Это mm -hmm. была очень своеобразная, в общем, практика. Я вот так вот слепую тебе сказать вообще Я посмотрел бы на человека. Я бы не стал гадать так, но ну, это как-то. Но тебе бы пришлось смотреть на человека, как минимум. Но... То есть какие-то сомнения есть по этому поводу. Он доктор наук. Академия вы... его отметила. В России специфическая страна в этом плане. Что у нас доктор наук может. Гермакова у нас доктор биологических наук, кто, ну Савельев доктор наук, С, Горяев. Историческим... Горяев, он кандидат. А, кандидат. Да. Ну вот ты сейчас очень важную мысль оформил, то есть нет уже такого доверия и раболепства, что ли, перед званиями Академии. Это, Потому... мне кажется, проблема здесь в том, что получить это звание стало не так сложно, как это должно было бы быть. Да, я умляю. Его всегда было получить не так сложно, как это должно было бы быть. Потому что тут это военные звания, на самом деле. Кандидат, доктор, доцент, профессор. Это все военные звания. Просто в науке. То есть вот ты лейтенант. Ты думаешь, что вот лейтенант или майор? Кто, кто выше? Майор? майор. Майор. Майор. Я не очень разбираюсь. А, то есть ты думаешь, что лейтенанту, значит, по умолчанию лучше майора. Ну нет же, ты вот просто... Майор майор, майор. майор по умолчанию лучше лейтенанта. Но ну, это неправда. Ты так не думаешь. Ты думаешь... Когда знают, что один майор, другой лейтенант, что майор в армии дольше служит. Mm. Ну, как минимум. То, что он служит дольше, это, скорее всего, так, да. Ну, так в Академии наук то же самое. Если ты кандидат, то ты провел там какое-то время. Ты доктор, ты провел там еще больше времени. Нет, есть Но... ребята, которые к 30 докторов взяли. Ну, это специфическая среда, потому что, ну, блин, я, я учился в университете, я в гуманитарном учился, я был связь двух примечательных историй по поводу того, как люди получали в себе степени. Первая, это была одна из наших преподавателей, которая была аспиранткой, она защищалась защищала кандидатскую, то ли по социологии, то ли по педагогике, и защита выглядела так, что пришел ученый совет в нашем университете, это было, и она защищалась вместе с другим кем-то товарищем. И они им накрыли стол, заранее всех там напоили. Там были всякие старые, не знаю, академики, неакадемики, которые относились к защищающимся как к официантам. И они себя, собственно, вели как официанты. Типа, что да-да-да, что вам салатик передать, там коньячок налить, все такое. И тут было понятно, что а, вообще плевать, что они написали свои диссертации. Абсолютно пофигу. Они пришли, хорошо провели время, их вот напоили, накормили, чтобы не защитить, вне зависимости от того, какая у нее работа. Вторая ситуация, это когда у нас честная женщина, очень увлеченная своей областью, она защищала докторскую по педагогике, и нам потом женщина, которая у нас была, была куратором группы, которая присутствовала на защите ее докторской, она нам сказала, что ей ну как бы защищали докторскую защиту просто из жалости. Просто потому что старая женщина, очень увлеченная, очень специфическая. Никто ничего не понял вообще, что она хотела сказать. Она. Ну, и когда мы у нее сидели на лекциях, тоже было очень сложно понять, что она доносит, потому что она перескакивала с мысль на мысль, постоянно все путала. Ну, может быть, она для себя не путала, но выглядела все это очень путано. Я уверен, что Докторскую она написала также. Никто ничего не понял, ей зашли Докторскую. Она теперь доктор педагогических наук. Уже нет такой уверенности, безусловно, что человек с регалиями, да. он какого-то интеллектуального уровня. То есть такой уверенности нет. И более того. Появилось чувство, что люди без регалий вполне себе могут быть такого уровня. В советские времена это было невозможно. Там было все четко. Ты там кандидат, доктор, окей. А сейчас. Мне кажется, это в Советском Союзе пошло. Это. Того, что... ну, да. Безусловно, это наследие советского прошлого. И естественным образом, сейчас общество в некотором степени, в некотором роде это советское прошлое отрыгивает. Я хочу привести в пример: один замечательный сайт, я про него узнал буквально вчера. Это научно-популярный журнал онлайн, называется Science Pop. Вот есть такой научно-популярный журнал. Там есть. Очень интересный раздел, который называется «Положение об экспертном сообществе». У них в этом журнале есть эксперты, которые выражают свое научное и ненаучное мнение по каким-то вопросам, и на основании этого делают какие-то вердикты про всякие новости и так далее. Так вот, у них есть положение. Я в него сразу же зашел, потому что это интересно, кого они считают экспертами. Так вот, там написано. «Членами экспертного сообщества могут быть», двоеточие. Представители научного сообщества, имеющие учетные степени. Логично, понятно. Дальше. Сотрудники научных организаций научно-исследовательских центров. Тоже понятно. То есть это люди, непосредственно работающие в науке. Специалисты, имеющие более одной научной или десяти научно-популярных публикаций. Ну, это уже спорненько, да? То есть, ну, все равно понятно. Человек там опубликован, он либо научные работы опубликует, либо научно популярные Собаку на этом съела, разушивает, целых десять, наверное, да? То есть, видимо, знает, о чем говорит. Дальше. Представители научно-образовательных организаций. Ну, сам тоже понятно, там, преподаватели университетов, научно-исследовательских институтов, ну, какие-то вот преподаватели, да, там, видимо, тоже не последние люди в науке. Дальше. Представители общественных организаций, уставной целью которых является развитие науки и популяризация науки. Это мы. Да, это мы, внезапно. То есть, э, тут уже люди не имеют отношения непосредственного к академии, да, это внесистемные люди. Есть, вот мы как академии наук отношения не имеем абсолютно никакого. Дальше. Представители органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ. Ну, почему нет? Могут быть экспертами. Смотря в какой области. Ну, тут не уточняется. Вот экспертами. Да. Дальше. Иные специалисты и профессионалы. То есть все. В принципе, кто угодно может быть экспертом сегодня. Это, ну, я надеюсь, для вас не новость. Да, то есть любой человек, который ведет себя как эксперт, он экспертом не является. Потому что, ну, это размыто уже понятие. Мне кажется, ты сейчас совершаешь допущение необоснованное. Ты создаешь впечатление, по крайней мере у меня осталось такое впечатление, что ты рисуешь картину, в которой вот это вот явление, когда экспертом является не тот, кто знает, а тот, кто утверждает, что знает. При этом это может быть... Коррелировать, а может не коррелировать с тем, чтобы он на самом деле знал, что это какой-то феномен появившийся. А между тем, я считаю, что это всегда так было. И если мы берем сферическую в вакууме человека, который сделал ноль публикаций, ноль заявлений и ноль каких-то а, публичных экспертных оценок, хоть он 10 раз мега-специалист, пусть он знает все на свете и сверхразум, никто к нему обращаться не будет, никто его слушать не будет, потому что никто его спрашивает, а он ничего не говорит. И если мы на другом полюсе возьмем человека, который жизнь посвятил рассказу о том, что он знает все на свете, при этом он может не знать вообще ничего и толкать какую-нибудь бешеную мифологию, им же на ходу и выдумываю, причем внутренне несогласованную, и у него все равно найдутся люди, которые его будут слушать. То есть мне кажется, что это какая-то фундаментальная черта позиции эксперта. Эксперт это в первую очередь человек, который претендует на статус человека знающего. Так я про это и говорю, что экспертом может быть человек, который он ведет себя как эксперт. Как ты отличишь? Знает он на самом деле или нет? Ты не эксперт. Да, вот Ты сидишь и слушаешь, человек тебе рассказывает там про квантовую механику. Ты вот ничего не знаешь про аккаунтовую механику, ты его сидишь и слушаешь, и человек создает у тебя впечатление, что он об этом знает. Он про это читал, наверное, он что-то там писал, возможно, как-то имеет отношение к исследованиям, а может и нет, откуда тебя знает, ты у него корочку-то не проверял никогда. Ты считаешь, что вот он так себя ведет, потому что он знает об этом что-то, и ты его слушаешь, и ты ему доверяешь, или не доверяешь, потому что он себя как-то не так ведет. Это проблема современности, на самом деле, и проблема научпопа. Вот, так вот мой тезис как раз состоит в том, что это не проблема современности. Что если мы посмотрим какие-нибудь античные да, там, э, времена, кто такой Сократ? Это чувак, который ходил и рассказывал, я лучше вас знаю, что вы ничего не знаете. Ну, хорошо. Скажем <так. с> это всегда так было. Скажем так, это может и всегда так было, но это один из вызовов, который стоит перед научпопом, в а, том числе то, сегодня. то, есть эта проблема остается актуальной да. по сию пору, это я согласен. Но вот я ну, как бы, мой тезис противолежит идее о том, что это появившаяся проблема. Я с тобой склонен согласиться что возможно это было раньше просто ее переизобрели эту проблему потому что раньше все было четко вот во времена ссср у тебя точно было вот у человека есть звание кандидата значит он имеет право об этом говорить королева было звание ну, я не знаю вот я тоже не знаю ты не знаешь потому что ты сейчас живешь например вот в, в этой эпохе ну, ладно это, это все не важно на самом деле важно вот что что перед нами стоит задача как определить а человек является экспертом вот в этой мутной формулировке или нет и по каким критериям мы вообще будем оценивать человека, прежде чем его звать, там, допустим, в лектории или вообще его слушать? кто не может предложить какой-то критерий? Вот как оценить, человек эксперт или не эксперт? Послушать то, что он говорил до этого. Неплохой вариант. Я... А, как, а как ты оценишь? <связь> ну, очень субъективно. Но я считаю, что в моей компетенции, моего экспертного багажа хватит на то, чтобы оценить, дичь несет человек или не дичь. То позиция, которую он рассказывал в своих предыдущих выступлениях, она... Совсем она псевдонаучна, она маргинальна, она где-то погранична или она находится в русле научного мейнстрима. Если я, у меня будут сильные сомнения, я спрошу человека, который, я точно знаю, является специалистом в этом вопросе. Вот это очень важный момент. Ты можешь... Ну, либо сам пытаться полагаться на свои силы и выяснять, там, человек является экспертом или нет. Либо ты можешь спросить у человека, про которого ты точно знаешь, что он эксперт, чтобы он тебе сказал, а это эксперт или не эксперт. Ну, это рекурсивная ситуация. Тогда надо выяснить вопрос, откуда ты знаешь, что этот человек. -эксперт. Действительно. Но смотри, несмотря на то, что это какая-то некоторая рекурсия, можно представить себе некоторое сообщество, в кавычках, да, вот этих вот экспертов. Ну, замкнутая система, да, конечно. В нормальном смысле, эксперт. Uh -huh. То есть люди, которые, про которые, которые точно друг про друга знают, что они фигни не несут обычно. А если кто-то из них вдруг начнет фричить, то все это заметят и его из сообщества выгонят. Это, собственно, вот та ситуация, которую мы сейчас имеем, например, вот в научпоп-сообществе. У нас есть некоторый такой механизм саморегуляции, как мне представляется. Если человек в этом сообществе начинает нести какую-то дичь, то другие про него скажут, что он несет дичь. Понимаете, о чем я? Он может продолжать нести. Но есть пограничные области, в научпопе в том же самом, когда есть две противоположные позиции, они друг с другом спорят, и их несогласие не исключает обоих из людей, защищающих разные позиции из-за среды Это нормальная ситуация, это отражение ситуации в науке, на самом деле. То есть в науке тоже бывает противоположные Но парадигмы. Я, это, я да. не говорю, что это плохо, я просто отметил. Не, ну, ну это, это такое сектанство получается, да? в нашей секте принято считать, что так. Так ну, это сектанство и есть. Да. Ну, ребят, давайте называть вещи своими именами. Если вам вот нравится наука, секта. Секта. если вам нравится наука, и вы такие все, научные нет да, это как... хоть и отличается от эзотерики или религии, ну, не то чтобы кардинально, на самом-то деле. Нам один просто человек говорил о том, что у вас есть там и свои учеб... ну, вот учебники, это как Библия, там что-то такое, да? Ну, в общем, он проводил многочисленные аналогии науки. С... Суть не важна. На самом деле, с чего вы взяли, что наука это лучше, чем эзотерика? То есть, это на самом деле довольно философская концепция, ну, вот так вот, если подумать. Мы про это не будем сейчас. Безлайк, отписка. Я просто к тому, что хоть это и рекурсия, и сектантство, но у нас другого выбора нет. Как, как ты еще будешь это регулировать? Я вот что хочу кинуть и предложить, грубо говоря. Если вот развить эту ситуацию, да, развить этот концепт, что у нас такое саморегули... саморегулирующееся сообщество экспертов, которые друг про друга знают, что они нормальные, если что, прикроют. Знаете, вот как сейчас такой тренд на уберизацию? Вы можете вместо того, чтобы звонить в таксопарк, просто в приложении найти водителя, он думаю, к вам все же кубежит, Да, отлично. Так вот, уберизацию можно провести для научпопа, например. Где ближайший экспер... эксперт? Я хочу, значит, послушать. А представь, вот ты там, допустим, организатор какого-то научно-популярного события, да, и тебе нужно быстро найти себе лектора. Ну или там какого-то человека. И ты так вбиваешь туда просто тему, -карты, дату. Карты, значит, да. где тут у нас Ася, да? Где Панчин Расценки. далеко или где белков? Кто с, белков? с, кем? Кто с кем в контур? Да -да -да -да. Вот, примерно так. То есть ты вбиваешь там тему, какую-то область, дату, и тебе вываливается список людей, которые по этой теме и в эту дату способны что-то говорить и делать. Ты так, ага, ну вот это живет поближе, берет подешевле и так далее. Вот, то есть, ну это какой-то такой концепт, если что, я, возможно, сейчас выдал какой-то крайний секрет, там, и кто-то опередит нас на эту оборщину. Если бы кто-то подобное сделал, это было бы классно. Господи, постмодернизм воплоти просто. Да, да, это он есть. Это эпоха, когда нету точки опоры. У нас субъективные суждения, основанные на субъективных суждениях, замкнутые рекурсивные системы без какого-то фундамента, до которого можно докопаться. На самом деле про вот то, что ты рассказываешь, Александр, про это же несколько видеороликов делал Александр Сергеев, который из комиссии по борьбе с лженаукой, и он, собственно, рассказывал о том, кто такие ученые, собственно говоря. То есть можно ли провести границу между лжеученым и обычным ученым, именно вот объективную какую-то. И он говорил, что нельзя что граница есть субъективная? Это, это опять же вот это общество, которое друг друга признает экспертами, и он говорит, что это нормально. Ну то есть вот я не считаю, что это постмодерн. Постмодерн это будет, если это возвести в абсолют какой-то. Так это и есть в абсолюте? Нет. Это, это, это на самом деле постмодерн, просто в этом ничего страшного нет. Нет, в этом ничего страшного нет. Постмодерн такой... есть страшный. Я люблю постмодерн. Философия ну, это дичь какая. -то. Извини, пожалуйста. Ну добро пожаловать. Вот у тебя опять предложение произвольно провести линию. Почему ты часто эту идею предлагаешь? У меня есть идея, что в вопросах теоретических, ну то есть обобщающих каких-то знаний, действительно никакого другого э, метода, кроме сектанства, всеречь произвольно проведенных линий у нас нет. Но в вопросах утилитарных у нас есть вполне конкретный философский принцип практика критерий истины. Ну, то есть если у нас есть чувак, который задвигает про поля и у нас есть чувак, который задвигает про реактивную струю, и один может построить летающий самолет, а другой не может, ну, разобрались. Ну, ты очень простую ситуацию взял. Если размышлять про далекий космос, мы не можем построить такую модель где мы можем так вот произвольно определить... Так мы и в психологии не можем, да, сразу сказать, это работает, это не работает. Но, по крайней мере, как э, принцип, да, которому стоит следовать, покуда есть возможность, покуда у нас есть способность различать э, эффективное от неэффективного технологии, по крайней мере, в утилитарных э, областях знаний, это, мне кажется, вполне рабочий инструмент. Еще один момент, который я хотел бы отметить и, так сказать, бросить на обсуждение, на, на обдумывание даже, о Академии как такой структурированной системы с четкой иерархией, у нее есть вполне понятные всем известные награды признания. Если ты кандидат, значит, академия тебя признает вот настолько. Если ты доктор, академия тебя признает еще больше. И вверяют тебе ну, вот какие-то лавры авторитет. В научпопе сегодняшнем, российском, по крайней мере, такого почти нет. То есть у нас нет внесистемных способов оценки людей по их у заслугам. У нас нет внесистемной системы. Вне, ну, ну, что ты так, сразу, постмодерном. <свят> <свят> нет внесистемного способа как-то понять. А человек, ну, вот, не относящийся к академии, он вообще насколько норм? Есть попытки их сделать, эти системы, но они все государственные в данном случае. Вот, например, премия «Просветитель». Насколько я знаю, это государственная премия. Нет, это Зименская. Зиминская. Зиминская. Не ну в любом случае. хорошо. сразу убиким на меня. Его быть не может. Давайте забудем об этом <с сразу. Это вот хорошее начинание на самом деле. Вот эта премия, да, но она дается за очень популярные книги, да? Только за книги? Да. Есть у нас еще ну всякие антипремии, да? Вот антропогенез этим занимается, да? Там академик академик врал, да? Вот это все. Но это немного не то. У нас или еще будет, или уже скорее всего уже был прошел наш лекторий, очередной общество скептиков четвертый по моему по счету, да? где выступал Сиреков. Если я правильно помню, в анонсе этого лектория было написано, что Сериков и там, помимо прочего, трехкратный победитель Science Slam. Да? Вот это вот трехкратный победитель Science Slam это у нас, ну если не то же самое, то по смыслу то же самое, что в Академии наук кандидат, там доктор, доцент и так далее. Это вот Признание сообщества выражается вот в этом вот Трехкратный победитель Ты думаешь, ага, вот он там победил это Для нас... тех, кто в теме, для тех, кто вообще знает, что это такое Ну, естественно, ну а кандидат наук тоже нужно знать, что это такое ну, это И как-то получится В том-то и дело Если разработать такую систему Поощрений, систему наград Ну, премии не хватает Вот в научпопе, да, если бы Я совсем, я же был недавно на Ну, когда летом была в Москве Второй день ученых против Там одна из тем была Какой премии не хватает научной популяризации вот. вот. там было очень много разных предложений, и мне на самом деле больше всего нравилось именно то, что говорил один из организаторов премии «Просветитель», и он рассказывал, что вот мы там вырабатываем критерии, там, какое должна быть идеальная премия все такое, и говорит, что на самом деле любая, ну, то есть премия может быть совершенно любой, совершенно что угодно, вы можете давать премию, вы можете сами единолично придумать критерии, что мы ну, будем выдавать премию вот так вот. Mm -hmm. Допустим, у нас будет премия имени Аси Казанцева. Мы будем выдавать премию только Аси Казанцевой. Mm -hmm. Вы имеете на это право. И как бы рассуждать о том, вот, каких премий не хватает, ну или как вот строить вот, экспертную оценку премии те же самых, что это, в принципе, разговор ни о чем. Мой тезис заключается в следующем. Если бы можно было создать такую премию, которая бы показывала что человек является нормальным экспертом. да, вот Ты ее вручил человеку и тем самым признал его как, как эксперта в этом сообществе. Вы не понимаете, да, о чем я говорю? Давайте, я, я, я понимаю, я, я сейчас думаю, как нам создать премию обществу скептиков. Вот я про это и говорю. Ну, слушай, мне кажется, что ты игнорируешь причину возникшей ситуации. Внесистемная наука, внесистемная популяризация, внесистемная... Просвещение возникло из-за того, что системная не работает. Как только возникает система, возникает своячество, коррупция, обходные пути, лажовые статусы у людей, которых не заслужили, отсутствие статусов у людей, которые их заслужили и так далее. И если мы создадим систему вне системы, мы просто повторим и выйдем на вторую итерацию, ничего не изменится, появится э, новая системная относительно той системы, которую мы создали вне первой системы Популяризация, наука и просвещение Нет, ты меня не понял Я не предлагаю тебе создавать Академию наук вне Академии наук Ты предлагаешь? Нет. Де факто то есть, если ты говоришь, что академические всякие статусы, кандидат, доктор и так далее, это военные статусы, которые там определяют четкую иерархию, и говоришь, нет, я не это предлагаю, давайте введем статусы, которые будут определять иерархию, кто здесь лучше, да, кто здесь хуже. Я не предлагаю определять иерархию в том-то и дело. Вся, все отличие вот той системы, которую я предлагаю, это не система. Это просто премия. Который является признанием, вот, допустим, какого-то человека нашим сообществом, понимаешь? Это просто знак признания, токен of appreciation. Как еще это сказать? То есть мы, короче, ставим, грубо говоря, наш знак качества, что да, наша да, тусовка да. признает этого человека-экспертом. Ну, так тогда здесь мы не говорим о том, что мы создаем какие-то обобщенные критерии. Мы создаем обобщенные критерии внутри своей локальной замкнутой группы. То есть, опять же, мы возвращаемся к сектантству. Наша Но... секта одобрила. Ну да. да, да, да, возвращаемся да. К... Так мы возвращаемся мы... к То есть, есть люди, которые слушают подкаст общество скептиков», они доверительно относятся к тому, что мы говорим. Да, потом если мы... смотрят. Вот есть Вася Иванов, про него общество скептиков внесло его в список одобренных, значит, экспертов, значит, его стоит послушать. С другой стороны, и так это все и работает, по идее. Ну, то есть оно в любом случае так работает. Да. И даже если это не обществу скептиков» имеет отношение, что и к нынешним экспертам тоже так работает. Допустим, нам Панчен кого-нибудь порекомендовал. И люди, которые э, да. доверяют, те, те, доверяют панчам, да. идут доверять да. тем, как, да. кого порекомендовал панч. И да. даже на какую-то итерацию, если на какую-то глубину это работает. То есть... Если там Панчин порекомендовал общество скептиков, по а общество скептиков порекомендовала, не знаю, Александра Головина, то в какой-то степени рекомендация Панчина, значит, с каким-то процентом сетевого маркетинга распространяется, в том числе... Что-то в Закон биомассы. 10% на каждый новый уровень. Да-да-да. По каким критериям ты бы хотел выдавать? Кому? Вот что? Это очень интересный и важный вопрос. Потому что, смотри, если выдавать такую... Имеет ли смысл, ну, допустим, есть Панчин. Про punch, ну, как бы все понятно. Имеет ли смысл ему, говорить, что вот общий скептик, вот под Панчин мы, значит, его признаем? Нет. А, как, как и всегда, с любой премией здесь должен быть, должна быть конкурсная основа. Как мне это представляется? Существует некоторый конкурс, да, вот куда можно подать заявку, ну с, с какими-то условиями участия, например грант. Ну, блин, да. да. А как думаешь, на премию просветитель подается? Есть какой-то конкурс, ты, допустим, там что-то сделал в рамках вот необходимых условий, и ты хочешь попробовать себя вот, в получении этой премии. Ты подаешь заявку. Проблема в том, что мы этому человеку ничего дать взамен не можем. Денежное вознаграждение — это необязательно. Даже не денежное вознаграждение. Мы, в принципе, ничего особо дать не можем. Но что мы можем дать? Что у нас есть? Чего ты прибедняешься, там нас люди слушают? Да, 16 тысяч подписчиков. Это мало. Мы делаем какой-то, не знаю, кубок. А-ля трофеи. Это не так дорого. Неважно. Чем мы сейчас про деньги будем? Нет, и а... не про деньги. Я даже и про, про пиар и что-то такое. Ну, в принципе, смотри. Артур Шарифов – один из самых популярных научно научно-популярных научно блогеров на YouTube. Отлично. Полмиллиона подписчиков. У нас на Ютубе 10 тысяч подписчиков. Если мы реализуем какую-то премию с какими-то условиями, Артур Шарифов в вакууме просто не будет париться, потому что ему это совершенно незачем, чтобы какая-то маленькая тусовка его признала экспертом. Ладно, критика — это хорошо и забавно. Сделать премию можно. Другой вопрос — нужно ли? Что это даст нам, что это даст людям, которым мы эту премию можем дать? Давай возьмем, для примера, литературу. В фантастики, в российской фантастике, существует премии, наверное, полтора десятка крупных. И даже такой анекдот входит, что там один читатель — это поклонник, Два читателя – это там новая премия, а это новый журнал. Три читателя – новая премия, четыре – сколько с дракой. Премий существует куча. Никто не мешает организовать какую-то свою в этой же среде. То есть ты можешь подавать кому хочешь. Тебе нравится там какой-то писатель, который никто кроме тебя не читает, ты имеешь право дать ему премию. Но из-за того, что у тебя нету э, в этой среде статуса, что твое мнение что-то значит, то твоя премия тоже ничего не значит. Если бы Панчин, грубо говоря, организовал премию имени Панчина, она что-то будет значить в среде. Если общество скептиков с маленьким количеством подписчиков и с не очень большой аудиторией организует какую-то премию, то эта премия сама по себе тоже ничего не будет особо значить. Мы когда так ушли в плавных частности, так разговор был не о частностях и не о конкретном премии общества скептиков, и давайте вот сейчас обсудим, как мы это организуем. Ну, это весело, почему это, это весело, я не говорю, просто Сашин то посыл был в том, что он хотел задать вопрос, надо ли это? Я не знаю. У меня нет готового ответа на этот вопрос, потому что у меня есть два противоположных мнения. С одной стороны, я считаю, что премий, как и форматов, как и людей, занимающихся научпопом, на разных уровнях должно быть много. То есть, там кто-то там сюда почитает кого-то то лекции серьезные, там премия одна, премия вторая, премия третья. Я как бы в этом никакой проблемы не вижу. С другой стороны, ну это может путать. Возьмем Невеева. Невейво какая-нибудь научно-популярная тусовка. Там, допустим, ученые против псевдонауки, они организовали свою премию и выдали премию Невееву как популяризатору психологии. И невеев а, не эксперт. Так, так вот я про то и говорю, что. Это, это как... просто соревнование аудитории получается. Что вот та отдельная тусовка, она значит признает Невеева какой-то популяризатором и выдает ему премию мы значит вот таким не признаем и всячески хоим и не выдаем ему премию возражение понятно вопрос дискуссионный я просто все это выношу вот уже второй подкаст подряд да на обсуждение потому что все эти идеи они летают в воздухе если мы этого не сделаем то сделает кто-то другой вот помните мое слово поэтому если у вас дорогие слушатели есть какие-то идеи на этот счет вы можете высказаться на тему того кого вы считаете экспертом кого вы не считаете нужна ли какая-то дополнительная премия или какой-то аналог Академии наук в среде научпопа или что-то в этом духе, то, пожалуйста, нам будет очень интересно узнать ваше мнение. Пожалуйста, пишите в комментарии. До встречи в следующий раз. Всем пока. Счастливо. Ждем всех на скептиконе. Всем пока.